Привет, я Алина Фокс, и это Анжелика. Скажи привет. Ой. Oh, yeah. И сегодня мы будем снимать вызов принят номер два. Если ты не видел первый вызов принят, то вот нажимай на наши лица и перейдешь на этот первый вызов принят. Ну, а если ты с телефона, то ссылочка в описании. И мы придумали 10 желаний. Они вот все тут написаны в всем известной шапочке. на блогер. Да. И мы написали... Видите, когда мы писали это, это было просто угадно. Думали записать это на камеру. Мы такой, нет, нет, не надо. Короче, ты говоришь, ты что? Сублазнивать. Ну что, приступай. Привет, Не на меня смотри туда, куда-нибудь на него. Ну, я на него смотрю, что-то нет. Алёма. Да, мам. Крикнуть из-за Почему мне это попалось? Крикнуть из-за окна и пупок, друзья на веки. Сейчас мы это будем делать, и понятно, да? так, Сейчас буду корчить. Сосиска, сосиска и пупок, друзья на веки. Забудьте сказать, у меня дома Тяня, что делать? Мне страшно. Ловин, привет! Здорово! Короче, у меня довольно планетяне, и мне очень страшно, что мне делать? Снимать штаны эффект. Блин, Алина, я не шучу. Ну-ну, конечно. Алина. Это ломая, Вика. Ну ты снимаешься? Они такие зеленькие, пока что у меня пани. будет на твоей стороне Да <свеч> О, позвонить другу, сказать Я проснулась, не знаю, где сестра и родители, что делать? Алло, Полин <свеч> <свеч> <свеч> Полин, короче, тут такая фигня я заснула, я просыпаюсь, дверь открыта в квартире, никого нету, и света тоже, я не знаю, что мне делать. Я стала где по всем квартирам, я ищу, я ищу, я не знаю, а где что она. Я еще и просыпаюсь, и у меня ее нету нигде, я просто. Ты сейчас дома? Да. Что? Нарисовать какашку, которая подмигивает. И давай рисуем ему еще что-нибудь. Ну типа шляпа. Так, больше какашку нарисуй вокруг него. Да еще больше какашку вокруг него. Не знаю, что Фоткайте, пока это есть щидевер. Какашечка нарисована закрытыми глазами, которая мигает. Это типа ротик его, это типа глазки. Это а, это Дать по самому себе. Раз. ни не не, не не не Как себе по счетчине можно дать? Я не понимаю. Ребята. Никогда не бейте самого себя. Нормально. Спеть песню с водой, ну как бы во рту и это Санта Луче. Ну как бы вот так. Я пошла за водой. Зачем убью? Мы еще ржут. Бам, молодчады <сам> Ты знаешь, это? Спать <сам> <сам> по Крикни... О, да что ж такое? Крикни из окна... О, да! Короче, крикни из окна, кто проживает на дне океана Спать Все а потом вместе, окей? Okay? Да, Все второй раз мне такое задание попадается, но окей. Okay. Ну сосиска и попочек легко было крыть Кто проживает на дне океана? Спать, боб! мое желание... так последнее. Накрыться одеялом и крикнуть... О май глаоб! О май глаоб!